Об этом ты узнаешь в следующей серии. А сейчас поставь лайк за старания, поделись роликом с друзьями, ну и подпишись, не ленись. Харпик ждет, Харпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, помет оставил. Харпик ждет, Харпик ждет, давай не ленись, подпишись. Харпик ждет, Харпик ждет, да, yes, о да, детка.